Ребята, идем, наконец-то. Давненько здесь никого не было, все замечено. Как будем пробираться? Будем пробираться по тем следам. Это хорошо, что давненько никого здесь не было. А! вот такой вот в тубасе зимний спиннинг. Снега выше колена. На улице минус 34. Вы представляете? Смотрите, какая красотища. Минус 34. Я ехал. Все закрытые льдом водоемы были пустые. Никого не было даже на, на льду. Все дома, жопу греют. А самые отчаянные люди берут в руки спинку и выходят на тропу. На тропу борьбы, войны. Сколько с, с бастой щукой. Все, поехали. Первый заброс Минус 34. Вторая проводочка. Радику сегодня будет очень нелегко отрабатывать такой мороз. Маленько даже жалко эту катушку, но ничего не поделать. Собак. Ребята, села щука смазка Или окунь Кто-то вообще а, что-то хорошее село Щучка Сейчас я попробую Выпусти Блин, слабый, слабый Нет а, ушла. Ну, это.. Ай. Вот так вот. С моста кинул. Значит, он там они все и, си... и тусуются. Ну вот так, ребята, одна поклевочка реализовано рыба недостаток сами видели вот на этом мосту я стоял проводил посередине этого выхода из Шандор и поклевка случилась где-то ну вот напротив этого дерева сейчас смотреть щука грамм 300-400. сейчас не за Ушла вот здесь под деревом, да. А я бы ее, сколько... Мне пришлось бы вот так бежать, как я хотел. Тут это не так уж было бы не просто. Поехали на другой канал в том домой. Ребята, ну все, будем прощаться. Вот такая у меня рыбалочка получилась. Минус 34. Блин. Видать, маленько потеплел, где-то около 30, наверное. Чука не хочет ливать Все, излазил, все перепробовал. Ну, как пропалась одна. И все на этом. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем не хвоста, ни чешуи, не болейте. Больше рыбачите любую погоду.